А ты тогда правду сказал? Когда? Ну, тогда, на закате. ты сказал, что твой мир без меня был бы совсем иной. Да, правду. И я могу это повторить. Что заставляет тебя так отвечать? Ничего, я люблю тебя, а любовь никого не заставляет. Разве любовь ты не накал страстей и вместе навсегда? Но мы же все понимаем. Любовь – это о том, чтобы часто обнимать, о теплоте и терпении, о страсти и нежности, но больше о тихом и молчаливом счастье. Дурашка, когда ты успел все это узнать? Когда понял, что хочу провести с тобой всю жизнь. Я тоже это хочу. Значит, получается вместе навсегда? Получается, что так.